Всем привет, дорогие друзья! С вами Даник Ремикс и Кукибой! Правильно, со мной сегодня Кукибой. Я очень давно не снимал видео, тем более я не снимал ни разу видео в Майнкрафте на компьютере. Я, в принципе, ни разу на компьютере видео не снимал. А сейчас я снимаю на своем сервере. Да, я очень давно готовил сервер. У меня... Сейчас вот открылся первый сервер. Потом я открою еще второй сервер. Он называется Sparkle Grift. Этот сервер называется Watch Cube. Если кто хочет, заходите. Ссылка будет в описании под этим видео. Заходите, я всех жду. У нас с вами будет сходка. Когда, э, я не знаю, но она будет как можно скорее, когда уже наберется большая аудитория. Сейчас я вам буду показывать обзор этого сервера. Дима, иди ко мне. Итак, а, да. Дима возле меня. Смотри, Дим, скажи, что это такое? Распавн. Правильно. Но его ломать нельзя. Правильно, Дима? Конечно. Именно поэтому я это делаю. Как классно. Но все равно его ломать нельзя. Вот здесь спавнятся люди. Также вот, как вы видите, доказательство то, что я создатель сервера, вот у меня в чате админ, в табе админ. Еще на скорборде также у меня админ. Вот так вот. Итак, все игроки спавнятся где? Правильно, на спавне. Когда все пишут слэш-спавн, они окажутся вот на вот этой точке. Как я уже говорил ранее. Дальше. У нас вот здесь вот э, есть такая голограмма. На ней написано все, э, что нужно знать о сервере. У нас часто происходит очистка, чтобы не нагружать сервер. Также у нас здесь... Валяется... Акация... Акация. У нас античит есть. У нас есть... Э, своя, свой дискорд. Своя группа ВКонтакте. Скоро у нас появится аватарка, но пока что ее нету. Итак, здесь рандомная телепортация. Чтобы где-то начать выживать, то есть начать свое развитие, можно прыгнуть вот сюда... Или просто написать слэш RTP. Вот, меня рандомно телепортировало. И теперь я уже в обычном мире, не на спавне. Э -э Тут вы можете выживать, убивать э -э овечек. Вот таких вот. У <связь> меня сейчас просто немного лагает. Если кто-то хочет, кстати, играть на моем сервере, то... Можете писать э, в э, Discord, я вас добавлю в свой клан. Э, клан у меня называется Мистер Эзер. Я сейчас возвращаюсь на спавн, чтобы дальше показать, что у нас здесь есть. Донат вы можете купить на сайте ру. Здесь у нас находятся кейсы. Э, кейс, кейсов у нас два вида. Кейс с рублями и донат кейс. Тут информация о покупке кейсов на сайте www.easydonate.ru. Если падает... Ну, вот это вот все знают. <связывая> Кейсы можно купить на нашем сайте. Здесь находится PvP-арена. Как вы видите, здесь немного разбитый мост. Но, сейчас я вам даже покажу. Я включу гейммод P1. Ой, то есть гейммод 0, то есть я захожу в выживание. Видите, здесь находятся э, барьеры. То есть упасть здесь невозможно. Только если сделать вот так вот. А меня рандомно телепортирует, то есть меня даже не убило, а меня просто рандомно телепортировало. То есть бояться за свои вещи не нужно, тем более на спавнем, потому что вначале самом э, выдаются вещи. Дается бонусный кит. Э, чтобы его не потерять, на спарне установлена вот такая вот штука. Здесь находится... Этот варк называется... Э, сейчас. Ну, в общем, этот варк называется... Варп, где очень много людей. Ну, он не так называется. Вот. Это варп Алхимик. Это варп Барыга. Это варп Боевой пропуск. Также здесь есть аукцион. В, а, здесь вот скупчик. Здесь квесты. А вот аукцион. Пока что здесь никто ничего не продает, Поэтому Барыга. можете заходить и... Выставлять свои вещи, возможно, некоторые, которые мне понадобятся, я куплю. Здесь у нас находится скупщик. Вы ему сдаете э, какие-то ос особые предметы и за это получаете деньги. Например, если вы сдаете порох, то вы получаете за него 285 долларов. Доллары это основная валюта. Если вы кости сдадите, то это будет 165 долларов. Если сдаете эндер жемчуг, то это будет стоить 100 долларов. Хорус, uh, ну и Огненный стержень, uh, также у нас тут есть Хелпер, и uh, у нас вот здесь есть портал в Незер Мир, то есть самого портала нету, вы нажимаете правой кнопкой мыши по зомби и нажимаете уже левой кнопкой мыши по вот этой вкладке, сейчас я вам даже это наглядно покажу то есть вот я спокойно бегаю на спавном и потом подумал, что... О, мне нужно в Незер в... Я нажимаю правой кнопкой мыши и телепортируюсь в Незарми. Все, Теперь я здесь. Сейчас я напишу свой есть... ОСБ. Обычные люди так не могут делать, то есть, ну, нужно какую-то какую особую для купить определенную привилегию. Этот варк называется варк квартал Вроде как-то так. Он находится прямо рядом со спутчиками, в общем, во всеми этими. Это один довольный игрок, который с нами играет. Зачем-то он решил снять штаны. Не культурный, я бы, я так сказал. Где-то здесь еще портал в Эндер Мир. Там уже за сегодня успели... Постро... Ну, успели убить Эндер Дракона. Дим, ты куда-то пропал. Дима. Так, ребят, секундочку. Так, ребят, Дима отошел. Э, дата. Ему очень нужно было куда-то отойти. О, все, Дима, по-моему, вернулся, да, Дима? Нет, он все-таки не вернулся. На спавне еще много чего есть интересного. Вы можете просто проходить и исследовать спавн. То есть просто вы сидите тут и решили попаркурить. Например... Если вы снимаете ролик на YouTube на нашем сервере, то просто вот берете и паркурите, прям как я. Если же у вас есть привилегия админ, то вы можете также летать. Да, я совсем забыл вам показать PvP арену. Она находится вот здесь. Меня немного лагает. Короче, чтобы зайти на арену, нужно э, нажать правой кнопкой мыши. Ну и левый тоже можно. Все, я на PvP арене. У меня не отключился гейм-мод, потому что я сейчас снимаю видео. И вообще, в принципе, потому что у меня стоит привилегия админ. Вот. О, Дима ко мне пришел. Сейчас, подождите, я его верну. Так, ребят, Дима вернулся. Вот как видите. Вот он, здесь. Скажи что-то. Да? Что? Да? Говорю, что-то. Что-то. Хорошо, иди сюда. Ну, спешу. Видите, какие у нас классные постройки? Например, здесь у нас свинка с короной. Вот она вот такая вот прекрасная свинка. Здесь вот у нее такой вот ротик. Точнее, язычок, наверное. <связывая> В общем, спам красивый, хоть и он скачан из интернета. Дима, конечно же, только что узнал. Просто у нас пока что не совсем хватает денег, поэтому мы скачали с интернета. Я это не отрицаю. Поэтому не надо говорить, что мы берем чужие работы за свои. Да, Дима? Да. Только вот этот вот э, человечек мне говорил то, что он купил за пять тысяч. Да, я решил Диму немного потроллить, и я ему сказал, что спам он стоит пять тысяч рублей. А стоп, здесь есть дуэли? Просто я не помню. Здесь пвп. Я Показывал. Нет, дуэлей нету. Жалко, что здесь нету дуэлей. Давайте, ребята, сейчас телепортируемся домой. У меня есть дом. Этот дом построил Дима, пока мы с ним разговаривали, а он играл. То есть я не играл, а он, э, он на сервере даже больше, чем я провел. Хоть и он обычный одним, но не создать. Дима, и... я построил. Дима, иди ко мне. И... Иди ко мне. Иду. Вот я уже прописался в дом. Дим, зачем ты поставил сундук ловушку? Блин, не заметил. Дима зачем-то поставил свою ловушку. Вход в дом такой обычненький. Через году. Но пока эта вода идет, можно успеть сдохнуть уже. Я, к примеру, пытался, но Дима так и делал, что можно успеть сдохнуть. Давайте я в доме Димы поставлю варп. Дим, хочешь, чтобы здесь варп был? Да. На мое имя поставь. Почему на твое имя? Почему? Потому что это мой дом. И что, что твой? Да. Это и мой дом тоже. И что? Так. Давайте вот прямо здесь я поставлю. Сет Warp. Сет Warp. Нет, сетвар вроде бы слить не пишется. Э -э кукибой. Все. Это теперь варп кукибой. Хотите, можете телепортироваться. Вот, то есть, например, я на спавне. И я сейчас э -э пишу слэш варп. Ого, сколько здесь варков. Куки-бой. Все, я на варпе Куки-бой. Вот как вы видите. Дом будет супер, э, совершенствоваться. В нем будет добавлено много чего нового. Это процентов. Что-то как-то это авто МСГ... залагало. Сейчас сделаю скриншот, покажу ну покажу тому кто сборку заливал кто как то как-то некрасиво то что здесь вот происходит кстати здесь есть free, то есть тут есть бесплатный äh, бесплатные кейсы вот смотрите я сейчас иду на спавн дима тоже со мной идет на спавн да дима вот мы с ним идем на спавн. Дим, ты тоже можешь написать слэш фри. Зайди на. Напиши слэш фри. Сейчас я Диму сюда телепортирую. Слэш фри. Вам было выдано один кейс донат. Все. Теперь я открываю донат кейс. Смотрим, что мне выпадет. Так. И мне выпадает Энигма. Так, теперь я открываю кейс с рублями. Мадомате, отойди, пожалуйста. Мне интересно. Так, сейчас я его наспавлен. Все, у меня теперь 50 рублей. Так, я сейчас по-быстрому посмотрю, что, э, как это выдавалось, чтобы я потом, если что-то, смог некоторым из вас выдавать деньги. Так, ребят, я узнал. Э, это выдается командой points, то есть, ну, здесь стоит плагин point. Итак, сейчас эм, мы, по идее, вам все показали. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Если что, Дим, я вроде все показал, да? Естественно. Ну, давайте вот мы под конец с Димой пойдем на дуэль. Так, а где этот NPC? Здесь же был NPC. А, это моб арена. Во, Дим. Mm -hmm. Я совсем не понял. Это, тут нужна, короче, это моб-арена. Тут есть. Я сейчас возьму себе кит ЮТ. Кит ютубера. Так, сейчас пишу слэш ГМ 0. Слэш ГМ0. Кибою. Диму. Телепортирую сюда. Возьми себе тоже. Сейчас э, я тебе дам кит ЮТ. Куки. Ой, 15. А, нету такой команды. Ну ладно, Дим, возьми, короче, себе кит ютубера. Так, сколько же здесь удается. А. Угу. Так, я сейчас напишу Слэш ГМ1. И удалю себе вот эти вот предметы. Мне они, в принципе, не нужны. Кстати, у меня есть подгончик небольшой в виде топ вещей. Если кто-то, например, если я, например, что-то случайно сделал не так, то это в качестве примирения я вдаю вот такой вот эм, шалкер. Так, Дим, пожалуйста, не раскидывай вещи, потому что они грузят хостин. Просто удали их, зайди в ГМ1. Так, ну, по-моему, достаточно вполне. Пошли Дим Ты хоть еще немного ничего совсем не взял. Так. Тут кто-то хочет. Эм, чтоб я удивился. Хорошо. Пусть удивится. Ой. Пускай мы удивимся. Давай. На камеру. А, это чел, который, э, у которого есть хостинг. Доступ к хостингу. Нашему. Не надо. Я снимаю видео. Так. Ладно. Дим, пошли на ПВП-арену. Э, Сейчас я возьму себе кит. Так... Кит. Кит ЮТ. Неудобно кушать, когда у тебя щит в руке. Набор ЮТ. Так... Отдай. Дим. Хочет мне глаза пик... на Камена... Пошли, Дим, на ПВП-арену. Что у меня глаза пекут? Дим, видишь, какой я быстро? Ну я не знаю, что есть одна команда? Да нет, Дим, я читер. Ладно, я не читер. Читы это плохо. Читы это очень плохо. Читы это очень-очень-очень при очень, очень плохо. Поэтому мы поставили обнаружитель читов. Да, поэтому мы поставили на сервер, а Да. а чего спустить? Дим, заходи, ты на ПВП-арене? Тебе Так, Дим, тебе куки бой. Я выдал гм0. Ты зачем меня бьешь? Мы еще не начали. Ладно, ребят, я очень плохо ПВП-шусь, поэтому... На этом, думаю, уже пора закончить. Сейчас я телепортируюсь на спавл. Давайте, телепортируйся ко мне. Так. Я сейчас себе очищу инвентарь. Так, инвентарь очищу покебору. Дима, сними, пожалуйста, вещи. Да, вот в этом, в этом гораздо лучше. Зачем ты мне это все выдаешь? Хорошо, сейчас просто очищу. Я просто не хотел. И что? А какая команда, чтобы очистить? Какая команда, чтобы очистить? Слышь, mm -hmm. А Димы сходят какие-то это странные. Как-то Дима странно пахнет. Ладно, ребят, с вами был Даник Ремикс и кто? Bye -bye. Всем пока-пока.